Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чарли и в данном видео я хотел бы поговорить о сайте PolyEyeGone. А конкретно о текстурах, которые находятся в вкладке Surface Imperfections и позволяют добавлять разные поверхностные дефекты к Вашим материалам. Поговорим о том, как работать с этими текстурами в v Beta 3 для Maya и Corona Renderer в 3ds Max. Поехали! Для сцены в Maya, я буду использовать такой материал и мы его загрузим стандартным способом. А в уроке с Corona Renderer с помощью специального скрипта. Не волнуйтесь, как его использовать в Maya, я тоже покажу. Выбираем нужное Вам разрешение и качаем материал. Открываем Maya и создаем обычный plane 200 на 200 см. Далее создадим v Rectangle Light. Для этого заходим в меню V-Ray Lights и выбираем данный источник света после чего масштабируем его и перемещаем таким образом. Затем выбираем перспектив камеру и назначаем атрибут Physical Camera через меню Attributes V-Ray. У вас появится вкладка Extra V-Ray Attributes, в которой можно будет настроить V-Ray камеру. В настройках рендера выбираем V-Ray, включаем GI и автоэкспозицию и баланс белого выбирается Camera. GI у вас должна быть связка Birdforce Light Cache для того, чтобы работали эти опции. В для Maya мне нравится то, что с помощью двух специальных иконок на панели Viewport а, Вы можете включить EPR и Denoiser прямо в нем. Также в самих настройках IPR можно уменьшить разрешение до 50% и таким образом ускорить работу. Итак, давайте назначим скачанный материал Polygon на наш Plane. В скачанном архиве Вы найдете такие текстуры. Albedo, две Displacement карты разного формата, GPEG и Glossiness карту, две карты Normali, Reflection и конечно же карту AO. Для того, чтобы назначить материал на наш Plane, выбираем его, нажимаем правую кнопку мыши и меню Assign New Material. В появившемся окне кликаем на V-Ray и в списке выбираем V-Ray MTL. Shade. кликаем правой кнопкой мыши на новом материале и выбираем Graph Network, чтобы начать работу с ним. Теперь в это окно перетянем Альбедо Normal и Gloss, который для начала будет достаточно, и соединим их с нужными слотами. Для Normal Map не забываем поставить Wrap-формат и включить опцию Alpha из Luminance. Также в Bump выбираем Normal Tangent. Для начала Reflection Color ставим белого цвета. К настройкам Reflection Gloss еще вернемся. Давайте включим EPR и посмотрим, что получается. Уменьшим Shutter Speed, чтобы рендер был ярче и конечно же Reflection Glossiness поставим те же настройки, что для карты нормальный, так как именно RAV формат и Alpha Luminance это правильное значение для такого типа карт. Таким образом, вы получите правильный материал на рендере. Теперь давайте его доработаем и добавим поверхностные дефекты.